такой мини-праздник а, 8 марта, я хочу вас всех поздравить с вашим родственником. Я хочу пожелать, чтобы вы всегда улыбались, чтобы вы всегда были красивые, чтобы вы всегда расцветали, чтобы улыбки не сходили с вашего лица, чтобы внимание вокруг вас никогда не отделялось, чтобы оно было всегда вокруг вас. И, а -а как вы знаете, да, наша программа, вернее, наша компания, она основана на здоровье. То есть мы стремимся всех здоровыми долголетиями, высоте. Это все то, чем занимается компания ТОН. Все линейки продуктов, которые мы вводим в нашу продуктовую линейку, все продукты, которые мы вводим в нашу продуктовую линейку, они проходят долгие тестирования, мы долго изучаем рынок России и Западной, соответственно, и мы вводим те новинки, которых нет в России. А, все мы знаем о косметической линейке, которая у нас есть. Ее представить булечка чуть попозже, которая есть уже, это будет интересно всем. Плюс у нас, как мы уже и говорили, в ближайшее время будет колоссальное а, обширение линейки по косметическим продуктам. Это а, новые будут линейки, абсолютно Наша компания, наши технология вместе с технологами Кореи и Японии мы абсолютно новые линейки, которых нет на рынке, на российском, может быть, точно, вместе с нашими комплективными комплексами, вот, которые вас порадуют, поверьте мне, с любимыми продуктами, как и все остальные, да, порадуют многих, там, большая линейка. А сегодня мне хочется поговорить о программе да, по снижению веса, которую вы представили, которая уже вышла у нас в продажу который состоит из двух баночек. Да, все, кто хочет привести вес в норму, все, кто хочет потерять лишние килограммы, то есть не стоит много заморачиваться, всего лишь две баночки. Мы максимально простили нашу программу, если программа по ухудению из 8-9 продуктов, то у нас всего лишь две, два продукта в программе для снижения веса, которые состоит из очищения и насыщения. Я сегодня вкратце вам расскажу, если будет интересно, я вам представлю презентацию, я вам расскажу, как принимать, за какое время как вы потерять лишний вес, кому это нужно, вот, и как привести в свой организм. Кому-то возможно потребность только очищения. А, то есть мы сделали максимально простые дизайн с названием «Очищение» и «Насыщение». Да, все названия говорят сами за себя. То есть с очищением мы очищаем наш организм, с очищением мы его очищаем, приучаем наш организм и э, перестраиваться на новую пищу, отказываться от жирного сварка, соответственно, уменьшать наши порции по приемам пищи и просто перестроить свой организм здоровый образ жизни. Что касаемо таблеток очищения, тут абсолютно натуральный состав, который богат э, с различными витаминными комплексами и действует он э, только на расщепление всех ненужных жирных отложений, которые у нас с вами скапливаются в наших кишечниках. То есть, представляете, да, за все годы нашей с вами жизни мы ежедневно употребляем пищу в множество разных э, жиров. Неважно, даже что мы едим салатик с маслом, мы все равно потребляем масло, которое остается на стенах нашего с вами кишечника и не выводится до конца. Соответственно, на все это масло идет прилипание всех остальных ненужных нам древних с вами продуктов, которые остаются в нашем организме, и дисбалансом уважаются в нашем организме. Это не есть хорошо, и в любом случае нужно заниматься очищением своего организма, чтобы этого не происходило. Вот таблетки очищения именно созданы для того, чтобы очистить наш организм и сбавиться от этого дисбаланса, который у нас есть. Поверьте, он есть у каждого, только у каждого У кого-то это килограмм, у кого-то это более и так далее. Расскажу о себе, что у меня буквально только за счет этих таблеток за две недели потерял три килограмма которая не могла пройти за 2 года после рождения ремонта. Для меня это колоссальный эффект, потому что, ну, на самом деле, сколько продуктов я не пробовала, у меня не было эффекта ни в одну сторону. Помимо плюс. Вот. Поэтому стоит попробовать все. Далее, вторая парочка из программы по снижению веса – это насыщение. Мы перестраиваем наш организм для того, чтобы питаться правильно. Насыщение тоже говорится само за себя. то есть принимая капсулу, они растихают, живут, мы просто перестаем хотеть кушать. И даже если мы кушаем, то совсем минимальное количество. Плюс состав, который есть в нашей продукции, он натуральный, и компоненты подобраны так, чтобы в процессе накопления всех этих трав в нашем организме да, у нас создавалась такая среда, которая в дальнейшем просто блокирует воплощение жиров и выводит их самостоятельно. То есть э, при всем при этом, за счет того, что здесь содержится компонентный состав, который снижает уровень сахара в крови, который мочегонный, мы сами отказываемся от сладкого, отжирного и сами себя без насилия организм перестраивать здоровую пищу. То есть э, просто после принятия двух-трех недель вы почувствуете, как сами перестроите свой организм. Он сам вас перестроит. Остается, как говорится, в голове и потому что у меня это было долго. Вот, так что, друзья, читайте, пожалуйста, не буду вас сильно заморачивать, кто хочет привести себя в норму к лету, обязательно эта программа должна быть всех. Плюс, скажу так, кто любит путешествовать и ходить, вернее, брать, все включено в программу, да, путешествия, это тоже про меня, потому что я не могу отказаться от классного, и как я себе не говорила, да, что я буду питаться правильно. Есть ничего лишнего, иду на сервисном салатике, я обязательно приду к плюшкам, заем все это сладким, соответственно, да, и ну и покатилась, поехала, раз все включено, можно есть. Я так думаю, у многих таких ситуациях происходит. Так вот, девочки, вот, программы насыщения это тоже для нас. Если вдруг мы с вами переедаем на таком мероприятии, либо это наш любимый Новый год, где мы 10 дней едим салатики, не переставаем, либо это любая вечеринка, на которую мы идем и понимаем, что есть весь вечер. Опять же, все подряд. Плюс мучное, сладкое. Мы э, пьем, если мы с вами переели, бывает такое, да, то есть у меня такое тоже случается, Ну, не смогла отказаться, я а заполучил таблетку, у меня бывает, не смогла. Также принимаем после переедания в программу очищения две таблетки, и все, что мы с вами надели, оно быстро расшипится, уйдет из нашего организма не оставит нам следа. Если же мы этого не сделаем, мы да, понимаем, что э, большинство жадлов похож на наш организм. Если же все-таки мы с вами еще до переедания понимаем, что мы идем на вечеринку, либо мы едем э, отдыхать, где все включено, мы берем таблетки насыщения обязательно после приема, перед приемом пищи, вернее за час. То есть, если понимаем, что у нас, допустим, часто лукси, мы за час до приема э, э, пищи принимаем в таблетки, у каждого она своя, там, у кого вес нормы – это достаточно двух капсул, у кого вес, вес достаточно немножко, это, достаточно, это нужно будет трех капсул для того, чтобы насытить трав, травками полезными, да, компонентами наш организм и уже не кидаться на все ненужное. То есть мы все равно будем есть, но мы будем есть правильно. И наш уже э, организм будет не по работать «все хочу», он будет уже инстинктивно работать на то, что нужно, что вы хотите уже не жирное, сладенькое, да, там, каждого тортского кусочка, по минимуму, даже если сидеть, это будет совсем минимально. Поэтому просто попробуйте, это на самом деле программа эксклюзивная, такой в России нет. Данная программа, в этом небольшой секрет, есть в похожей комплектации, но по другому составу. Есть во Франции, но стоит она, она, конечно, состоит из 9 продуктов, каждый из которых стоит по 90 долларов евро. 90 евро за баночку, то есть они бы просто распитали на максимально большую программу. Мы же максимально сократили эту программу для удобства применения, потому что сама по себе знаю, да, как ты говорила, любой продукт, который мы вводим на рынке, я испытываю даже на себе и понимаю, что я сама не могу пить по 185 баночек разных там, через каждые полчаса, это по караул просто. Тогда же есть две баночки, которые регулируют сегодня день, завтра день, и мы с вами полностью да, перенастраиваемся на организм. Это совсем другое. Просто я упоминала, порасчитываю свое время, местонахождение, соответственно, чтобы не было неприятных казусов. И все. И спокойно себя чувствую, не теряю лично плакать. Вот, ребят, все, что я хотела сказать о нашей новой продукции, пожалуйста, пробуйте, пожалуйста, пользуйтесь. Можем дать продегустировать, но здесь единственное, что тоже такой нюанс, о котором мы с вами поговорим, кто захочет это Ну, мы понимаем, да, если я говорю это очищение, мы понимаем, что это послабляющий эффект, который наступает через какой-то промежуток времени. Соответственно, для того, у кого вес немного превышает норму, соответственно, это 10-12 часов, у кого вес превышает некую норму, соответственно, это больше. Это уже индивидуальный подход. На самом деле, Девчонки, пробуем, готовимся, и будем к лету. Кстати, запускаем марафон, я думаю, что через неделю-две мы запустим марафон, где все желающие примут участие, после которого у нас будет шикарный подарок, о котором мы объявляем порош, я думаю, что подарки всех порадуют, все хотят отдохнуть, много кормить тем более копузирши и так далее. И плюс, вы у нас, хочу сказать, следите за анонсом, у нас в ближайшее время... Будет большой анонс на то, что мы будем проводить групповые занятия, к нам присоединятся мировые тренеры, которые ведут мировые звезды, женщины, мужчин разных комплектации, то есть это будет здоровое питание, это будет много всякого интересного, которое будет проводиться как в офисе, так на открытых пространствах, так на закрытых мероприятиях. Пожалуйста, следите за нашим анонсом, присоединяйтесь к нашим группам, потому что все только новенькие будут участвовать в этом бесплатно. Далее это будет уже платная группа после, после основной первой массы запуска наших всех проектов. Спасибо вам большое. Я скажу еще немного интересного, что будет далее, но это будет далее.